Хип-хоп, ла-ла-лей, с вами Олег Аллафгуден Мы продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу В Академии Телесо-Ариентированных Практик И сейчас мы уже растерли тело Видите, он покраснел достаточно хорошо, тепленький стал После растирания, после любой веры отработанной зоны Можно добавить выжимки Я написал выжимку вот здесь, вот, да В паховую зону, в подмышечную зону и в подключичную В принципе, можете и после вибрации, например, сделать да, И после того, как мы кулаками отработали да. Выжимка это что? Это мы выводим лимфу все движения снизу вверх идут, то есть в сторону головы. И вот первое это в паховую зону, вот туда. Поскольку мы работаем с лимфой, это делаем это все медленно. Второе, вот видите, по бочине иду сбоку. Лимфа же стечет медленно, и мы ее как бы вот подгоняем. Прямо вот туда, под мышку, вот так вот поглубже. И третий проходит уже по спине тяжелее обязательно видите это еще даже быстро показываю можно помедленнее делать и в подключичную зону вот прям туда ныряем вот тут вот спускается сюда прямо вот сюда теперь пошли вибрации первая вибрация это змейка я вам уже говорил да что человеческое тело оно как и змея должно все ходить хоть в дом. но наша сейчас цель добраться до ой, ребенно-поперечных сочинений через паровертебральную мышцу. Вот мы ее захватываем. Вообще это вот из, из классики двойной кольцевой захват. Если вы помните, вот этот прием вот так вот делается, подойдите поближе. Посмотрите. Вот видите, большой палец подается. И нам наша задача вот эту вот всю ткань вот так вот Змейкой запустить снизу вверх. Только мы берем парувертебральную мышцу. где захватывается там захватывается где нет просто пальчиками да? видите то есть она вся вот так вот идет И еще обратите внимание качается зад таз то есть я дошел уже до верха таз до сих пор качается за счет чего за счет того что я задней рукой запястьем его раскачиваю вот заметили да Дросик прокачается, он даже ноги качаются. Значит, человек расслабился. Вообще филигранностью вашей работы будет то, когда вы все, весь этот курс пройдете, мой, да, и у вас постоянно будет вот это качание. Вы уже будете работать с лопаткой, там, допустим, да, а там все равно качается. Видите? Я работаю с локтем, например, локтевой техники, а там все равно раскачивается. То есть это я уже забегаю в будущее, да, то все ваши движения должны быть вот такими раскачивающими. Потрясающая работа вам пациенты будут очень довольны если у вас это получится в итоге но мы все делаем постепенно так это первое было получается змейка второе тряска осины все делаем в плоских координатах на паравертибральное мышцы воздействие до да? плоский координат это плоскости стола то есть берем вот так вот на крестец и раскачиваем я вам уже говорил да что все наши Движение желательно делать от бедра, от ноги. То есть мы ногой отталкиваемся, да, и дальше, как в карате, удар. Вот, но в данном случае единственное движение, которое наоборот делается. от пальцев рука идет, прямая рука, и мы вот так вот растрясаем ее, так, чтобы не было видно пальцев. Почему это раскосин называется? Потому что можете поэкспериментировать, подойти к какому-нибудь дереву, ну, вот такой толщины примерно, да, ну, там березка, осинка, что-нибудь, поставить руку, и если там это осень, то потрясти вот так вот, должны листья осыпаться. Зимой, соответственно, снег осыпаться должен. Отсюда промахиваемся мимо позвоночника на паралитабральные мышцы и растрясаем там, с давлением по человеку. То есть идет давление, я всем корпусом давлю через прямую руку. Если будете делать вот так, конечно, можно сделать, делать, да? излишнее напряжение на локоть. Там напряжение не надо, мы лучше будем корпусом давить. Второе, или третье уже получается движение, это техника каблучок. То есть вы как каблуком, как будто бы так вот позвонки, а точнее фасцедическое суставы за реберном перешесочинением, вбиваете вниз по 45 градусов и вперед по 40 градусов. Это получается декартовые карты координаты, потому что добавляется третья ось Z. да, Вот реберном перешесочинение нас интересует именно. То есть тут мягко проходим, почку движем а вот уже можно резко вот, движение. Для чего я делаю вот так вот рукой, да, чтобы было поострее прямо в по этой И уже можно услышать хрустку где. И третья наша, четвертая техника цилиндрический корзина тоже получается. Ось позвоночника остается осью и добавляется ротация вокруг оси. Из-за того, что наши все вот позвонки вернее, должны быть на одной линии, как вот бухтин, помните, но они у нас вот так вот все, выкошены, поэтому мы стараемся их подбить, чтобы они встали на место, большим пальцем это делаем. Заодно и тестируем, подушечки большого пальца очень чувствительные, то есть опять попадаем в ямочку между остистами и парой эфиральной мышцы сюда. То есть это движение собрано из нескольких, вообще пока по отдельности разбираю. Вот у нас идет тест. Мы проверяем, где там что-то не так, где-то вот какой-то блок, где-то раз, мышца вот так потянулась сюда, где-то позвонок выпирает, так мы его обошли, да? Где-то что-то там, где-то наоборот, раз, и в ямку какую-то. То есть для себя мотаем на уши, с чем мы будем потом работать. Второе движение, с чего это собирается. Ну, подождите, сейчас... Вот я вот так вел, да, так как бы более безопасно, можно вести вот так вот, можно вот так на пальцы вставить и с утяжелением еще, тем кто терпит, да, если человек не терпит, выжил у него, естественно, спрашивается, тогда можно вот так вот вернуть пальцы вот этой косточкой держать с утяжелением. Это первый прием, второй прием, это выжимка, мы плотно держим руку сверху и выжимаем. Видите, на палец, пока на палец, не здесь, она на палец. И третье, что мы сюда добавили, это вот эта ротация. То есть мы вставили поострее, прямо от самого нижнего позвонка, L5, и вот, видите, я под вставил, человек нормально терпит. И я подбиваю эти позвонки, опять раскачиваю таз, видите, все время туда. Тут уже за ребра, вот движение за ребра, видите, ротирую, стараюсь их ротировать. Конечно, они не ратируются так просто пальчиком. да? Это все равно подготовка к дальнейшей манипуляции мануальной, когда мы уже будем конкретно хруст, траст, траст, хруст, хруст, еще раз хруст. Ну, а об этом будет в следующих видеороликах. С вами не прощаюсь, жду вашей подписки. А лучше смотреть не по видео, а присутствовать здесь, потому что мы все проходим на живой натуре. И, соответственно, я вас не забуду, и вы не забывайте, нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых полезных видео.